Всем привет! Меня зовут Карина Венесламова. и мы с вами находимся в онлайн-спортзале Декатлон. Давайте подождем, пока соберутся все спортсмены. У нас еще есть время. Всем привет! У вас есть время как раз-таки написать, из какого вы города. Можете писать в комментариях, из какого вы города. Всем привет! Отлично. Напоминаю, что мы находимся в онлайн-спортзале Декатлон. У вас есть еще время отметиться здесь, написать пару комментариев, потому что потом мы просто их отключаем и тренируемся, чтобы нам ничего не мешало. Привет. Из какого города? Геленджик. Привет, Геленджик. Уверен, у вас крутая погода сейчас. Угу. Рязань. Привет. Казань. Тоже привет. Отлично. Я сейчас все объясню, чем мы будем заниматься. Подождем буквально еще минуту, потому что спортсмен у нас еще присоединяется. Расскажу немного о себе. Армавир, привет. Екатеринбург, привет. Ставрополь, настолько крутые города. Беларусь, это уже страна. Отлично. Привет, Беларусь. Я здесь, чтобы вам добавить хорошее настроение. Хорошо с вами позаниматься. Давайте мы сейчас начнем. Сейчас отключу комментарии и объясню, что мы будем сегодня делать. Итак, еще раз всем привет! Меня зовут Карина Ганисламова. Сегодня мы с вами находимся в спортзале онлайн Декатлон. У нас будет тренировка силового формата. Вообще проводятся прямые эфиры каждый день. В течение всего дня вы можете присоединиться к прямому эфиру, либо посмотреть его в записи у нас в аккаунте Instagram Докатлон Россия, либо на YouTube в записи Декатлон ТВ, либо посмотреть в ВКонтакте. То есть у вас всегда есть возможность заниматься везде и всегда вне зависимости от времени, года и самочувствия. Важно сегодня сосредоточиться на своем теле и все-таки потренироваться. Немного о себе. Меня зовут Карина Ганисламова, город Уфа. Я являюсь инструктором групповых программ и персональным тренером в фитнес-клубе Пушкин, а также в городе Уфа. <coughs> Веду различные управления, начиная с трейчинга до силового формата. Но сегодня предлагаю нам с вами позаниматься нашими мышцами, укрепить мышцы и держать их в тонусе. Будет силовой формат. Возьму вот такую тренировку. Включающие э, многие мышцы нашего тела нам понадобится для тренировки коврик, гантели. Гантели можете заменить с небольшими бутылочками, да, то есть той емкостью, которую можно добавить воду, либо что-то потяжелее. То есть, насколько фантазии хватает. Идеально, если у вас есть гантели, желательно 2 или 3 килограмма для мужчин, можно взять и побольше, потому что мы сегодня возьмем базовые стандартные упражнения. Огромная просьба вас стараться не торопиться и делать все в собственном ритме, в собственном режиме. Мы здесь с вами не соревнуемся, а стараемся провести качественную тренировку, направленную конкретно под вас. Поэтому мы с вами сейчас начинаем. Хорошей всем тренировки. По времени займет наше занятие от 30 до 40 минут. Мы сейчас хорошенько разомнемся, перейдем к основной части, и в конце будет пресс-стрейч. Пострейч, вернее, да? немножко потянемся. Итак, всем желаю хорошей тренировки. Мы с вами размещаемся а, возле мата, либо на коврик, да, вы встаете, стопы на ширине таза. Мы сделаем глубокий вдох наверх, и также выдох. Постарайтесь сейчас опустить плечи вниз от ушей, зафиксировать мышцы живота, прямая спина, макушка тянемся все время к небу. Еще раз глубокий вдох. Отлично, последний повтор. Угу. Для того, чтобы разогреть наше тело и повысить температуру, мы добавим небольшой бег на месте. Угу. Здесь вы можете работать в собственном режиме. Если вдруг, по каким-то причинам, вы не можете или вам не советуют бегать, да? Ну, по крайней мере, есть такой контингент людей, кому противопоказаны любые ударные нагрузки, то есть любые вопросы с бегом. Вы можете заменить движение маршем. Хорошо? Итак, мы продолжаем бежать. Ускоряем тэп. Чуть быстрее. Угу. Еще 10 секунд. Держим, держим тэп. Еще 8. 7 счетов. 6. 5. Внимательно. 4 счета. 3. Еще 2. Сделайте небольшую паузу. Сделайте вдох наверх. И добавьте движение руками. Мах. Махи вверх. Угу. Здесь важно фиксировать плечо. Живот все так же держим в напряжении. Теперь попробуйте соединить стопы ближе друг к другу, стопы на ширине таза. Глубокий вдох-выдох. Этот вариант подойдет для тех, кому противопоказан бег, либо любого, любые прыжковые варианты. Вы можете сейчас добавить и прыжок в сторону, да? Джемпинг-джек. Фиксируйте вновь мышцы живота. То есть состояние ватсиановой струны. У нас еще будет 10 повторений. Напоминаем, мы делаем разминку. Еще 9. У нас здесь кардио-составляющая. Мы с вами разогреваем наше тело. 5 повторений. 4. Еще 3. 2. Последний счет. Есть. Отдыхаем. Глубокий вдох. Сейчас предлагаю вам Правая ноги сделала шаг вперед. Левая нога опорная стоит сзади вас. Сплит позиция. Руки вытяните вверх. Раскройтесь в грудном отделе. Выдох, опустите ладонь. Еще раз. Боку. На вдохе вытолкните таз. Раскройтесь. И выдох сделайте вниз. Еще раз. Угу. Мы раскрываемся наверх. Раскрываемся в грудном отделе. Лопатки соединяем к центру позвоночника. Два повторения. Еще один. Поменяйте стопу. То же самое мы делаем шаг левой ногой. Либо у вас правой, смотря с какой ноги вы делали. Сейчас движение. Вы выдвигаете вновь ладонью вверх. Выталкиваете, опускаете вниз. Выдох наверх. Опускаем вниз. Выдох наверх. Опускаем вниз. Выталкиваете таз. Все время в параллели с плечами. То есть единое тело. Не должно быть движение в сторону бедром. Мы с вами не танцуем, а растягиваем Другой отдел. Раскрываем плечи вниз. Два повторения у вас. Выдох. Последний счет. Отлично. Теперь поставьте стопы чуть шире плеч. Носки разверните в стороны. Зафиксируйте ладони на плече. Мы сделаем буквально 5 приседаний в разминочном формате. Здесь не нужно торопиться. И проследите за коленом. Колено не должно выходить за носок. Мы сделаем вдох, опускаемся вниз, на выдохе поднимаемся вверх. Фиксируйте ягодицы и проследите за локтями, то есть ваши локти не должны падать вниз. Это ваш контроль, чтобы вы не роняли корпус. Продолжайте два повторения, будет небольшая пружина. Все время давим пятки, пятками от пола. Зафиксируйтесь внизу, небольшая пружина, 7 счетов, еще 6, 5, 4, 3, два, подъем. Отлично. Итак, сделайте вдох-выдох. Такой мини-формат разминки. Мы переходим к основной части. Для этого понадобится нам с вами гантель. Вы можете взять две небольшие, например, 2 э, по 2 килограмма. Либо взять, э, если у вас есть диск, 5 килограмм. либо взять гантель, тройку. да? Посмотрите по ощущениям, по вашим возможностям. Мы здесь не соревнуемся. Поэтому работаем с собственным ритмом, с собственным весом тела. Либо как вариант с гантелями. Стопы пошире, соедините гантели перед собой. Сделайте вдох, опуститесь вниз и на выдохе подтолкните себя вверх. У нас стандартные классические приседания. Стараемся таз выталкивать назад, колени не выходят за носок. Они работают со-направленно, со-стопой. Попробуйте сейчас подниматься наверх, но не до конца, да, выпрямляя себя да? в коленях. Выдох. И также вдох. Молодцы. У вас 5 повторений. Выдох. Держите ягодицы все время в натянутом состоянии. Я понимаю, сейчас многие находятся на карантине. Скорее всего, кто-то перед диваном, перед телевизором. Так вот, у вас есть прекрасная возможность не просто лежать, но еще и заниматься. Отлично. Продолжаем. Два раза повтор, еще один. Вот здесь небольшая пауза, мы поднимемся вверх и поработаем руками. Разведите локти в стороны и попробуем выдохнуть гантели вверх, не поднимая плеча. Выдох и также вдох. Стараемся не выталкивать корпус, держите живот напряжении, жим вверх, локти не роняются вниз, а фиксируйте такой небольшой квадрат, как будто у вас. Либо угол 90 градусов между локтем и кистью, и плечом. Сделаем еще 4 подхода. Еще 3 повторения. Выдох 2. Последний счет. Отлично. Немного отдохнуть. Ну что. Как вариант. Вы можете попить воду и возвращаться. Первый подход у нас позади. Мы переходим к следующему упражнению. Для этого нам понадобится мат, либо коврик либо любая удобная поверхность для того, чтобы опуститься и было комфортно коленям. Зафиксируйтесь на коленях. Теперь аккуратно раскройте ладони на чуть шире плеч, зафиксируйте плечи вниз. Мы с вами переходим на отжимание с колен, только с небольшим сюрпризом, да? Небольшой нюанс. Если вдруг по каким-то причинам есть вопросы со спиной, вытолкните таз чуть назад. Мы будем отжиматься, раскрывая грудной отдел. Угу. Давайте в эту сторону попробуем с отжимаясь, раскрываясь в грудном отделе, первый вариант, у кого есть вопрос со спиной, вы толкаете себя до груди, касаясь мата. Второй вариант, вы выталкиваете таз вниз, фиксируете живот и вновь отжимаетесь вниз. Мы сделаем с вами 4 повторения и будет небольшой сюрприз. Сейчас 3. 2 счета. Последний. И вот здесь попробуйте подтянуть локоть к тазу. То есть не назад, а именно к тазу. Фиксируем мышцы живота. Мы довели локоть. Раскрылись в грудном отделе. Опустите ладонь. И вновь возвращаетесь. Отжимания один раз. И затем вновь ладонь, а к тазу. Локоть, да? Вернее, локоть и ладонь. Еще раз. Отжимания. Выдох. Отжимания. Не торопитесь. У каждого свой ритм. Мы здесь не ставим рекорды, поэтому все внимание переносите на свои ощущения. Выдох. Глубокий вдох и также выдох. Осталось три повторения. Еще два. Еще один. Отдыхаем. Округлить спину, выдохнуть таз на пятки, немного выдохнуть. Уверен, у нас хорошее самочувствие, потому что первый подход у нас позади. Мы сделаем то же самое, только немного поменяв последовательность. Первое движение у нас было с вами приседание. Мы соединяем его с жимом вверх. Для этого вновь возьмите две гантели. Зафиксируйте стопы чуть шире плеч. Мы берем гантели. Круг плечами назад. Жесткий центр у вас. Ладони перед собой. Мы с вами будем приседать вниз, толкая таз назад. Таз Раз. И поднимаем, делаем жим вверх. Вот такие медленные движения с фиксацией, да? Мы с вами фиксируем живот, фиксируем мышцы ног, ягодицу. Важно здесь не падать корпусом. Не совсем правильный вариант, когда вы работаете спиной. Либо вы работаете вот так. Да? Выезжают колени в разные стороны. Ваша задача удержать себя по центру, фиксируя спину. Советую не торопиться, а прочувствовать, какая группа мышц у вас сейчас работает. Вы контролируете свой процесс. Выдох. У нас остается еще 6 повторений. Еще пять. По уровню сложности. Сейчас то, что мы делаем... Может подойти как начинающему спортсмену, да, либо любителю фитнеса, так и продолжающему. Что делать Он Берет больше вес, либо делает больше повторений. Сделайте два повтора. Выдох. Еще один раз. И теперь после вот этого жима останьтесь внизу. Небольшая пружина, 10 счетов. 9, еще 8, 7. 6, 5, 4, три, два, медленно подъем. Отлично. Фух, пейте воду. Небольшая пауза. Можете попить воды, сходить по своим делам. Конечно, шучу. Мы с вами возвращаемся вновь на коврик. У меня, кстати, очень клевый коврик. А, брала его тоже в декатлоне. Не нарадуюсь, потому что мне комфортно на нем заниматься. Рада, что я не пожалела денег. Взяла чуть подороже вариант, потому что, по крайней мере, он не скользит. Это самое важное, особенно для тренеров и для тех, кто занимается дома. Мы раздвигаем ладони шире плеч, опускаем плечи. Второй подход. У нас вновь отжимания и тяга. Отжимание и тяга. Для тех, кто уже уверен в себе, вы можете поставить гантель перед собой. Как вариант. Ладони раскрыть стороны. Мы сами отжимаемся. Гортель чуть в сторону от себя. Мы сами отжимаемся. Раз и на два тяга. Переносим. Раз, на два тяга. Еще раз. Все время живот подтянут. Убирайте прогиб пояснице, Фиксируйте таз. Дышите глубже. Если вы устали отжиматься. Просто переносите гантели с стороны в сторону. Как вариант. Выдох, вдох. Выдох, вдох. Окей? То есть локоть мы не толкаем назад. Мы локоть фиксируем. Те, кто уже привык отжиматься, вы продолжаете отжиматься вниз. Еще 8 счетов. И затем мы переходим уже на второй блок. Выдох. Все так же. Еще 6 повторений. Напоминаю, вы можете делать все это в собственном ритме, в собственном режиме. Четыре счета. Еще три. Еще два. Последний счет. Молодцы, отдыхаем. Ну, как у вас дела? Сохраните вот эти эмоции, вот эту энергию от тренировки и напишите потом в конце в комментарии, окей? Okay? Мы с вами переходим ко второму блоку. Сегодня занимаемся вот в двух блоках. Первый мы с вами уже сделали. Второй будет не менее эффективный и не менее вкусный. Мы поработаем на коврике. Переходим на спину. Исходной позиции уже на спине. Угу. Мы с вами аккуратно перемещаемся на спину. Не нужно падать, да? А фиксируйтесь под коленами и мягко переходите на пол. Окей. Зафиксируйте сейчас гантель между колен. Угу. Зафиксировали. Соедините колени вместе и выталкивайте до сверх Ягодичный мост. Какие варианты? Мы здесь можем поднять руки над грудью, над мышцами живота. Какой вариант с гантелью? Вы можете также взять гантель. Желательно две. И расположить в области таза. Мы также толкаем живот. Но самое важное здесь без прогибов поясниц да? Держите одну линию от грудины до таза. Даже до колена. Зафиксировали колени, раздвигаясь в сторону. Выдох, не опускайтесь до конца. Выдох, Работает ягодичная мышца. Все время вверх. Дыхание, выдох наверху, вдох вниз. Повторим четыре раза. Еще три, еще два. Последний счет. Зафиксируйтесь наверху, поднимите носок и додавите еще пружину. 10 счетов. Еще 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Пауза внизу. Окей. Мы с вами сейчас зафиксируем две ладони. Вновь гантели в руках. Остаемся также лежа на спине. И добавим движение над головой. На выдохе опустите кантели. На вдохе возвращайтесь сюда. Еще раз. Выдох над головой. Локти согнуты. Руки согнуты в локте. Выдох вернуться. Еще раз. Выдох. И вдох. Разгибание предплечья. Мы фиксируем с вами трицепс. Наши лопатки, плечи зафиксированы на полу. Живот максимально сильный. Остается 4 повтора, и мы с вами соединим 2 движения. 2, еще один, небольшая пауза. Делайте выдох. отлежаться, немножко отдохнуть. Если готовы, мы сразу соединим. Сейчас стопы поставьте на пятку. Опоры на пятку. Мы будем вновь выталкивать таз, но руки у нас сейчас будут работать вот таким образом, над головой. Мы соединяем два движения. Выдох, вдох, не касаясь пола ягодицами, еще раз, выдох и также вдох. Напоминаю, у меня сейчас гантели в руках по 3 килограмма, брала все так же в декатлоне. хороший вариант прорезиненные, то есть они при любом ударе они не будут шуметь, например, не так будут мешать моим соседям, ну и вашим тоже, я уверена, у кого есть такой вариант хороший, мы продолжаем работать в этом же режиме. Пять повторений. Еще четыре. Три счета осталось. Еще два. Последний повтор. Остаться здесь. До пружинить. 5, 4, 3, 2. Отдыхаем. Молодцы. Молодцы, друзья. Ну что, остался последний блок мышцы живота. Мы с вами закрепляем сейчас наш центр. Основное внимание переносим на мышцы кора. Давайте сделаем такое упражнение. Мы перенесемся в планку. Ладони зафиксируем под плечом. Руки будут вытянуты от плеча до ладони. И нога будет у нас на носок да, поднята. Итак, разворачиваемся боком к телефону, к экрану. Мы с вами стоим на ладони. Фиксируем стопы. Угу добавляем движение колено подтянем только в сторону важный момент многие начинают сразу вертеть крутить тазом здесь важно зафиксировать живот поработать укрепляя мышцы живота прорабатываем косые линии боковые линии да, нашего тела зафиксируйте таз в параллели с полом и продолжайте движение из стороны в сторону здесь можно добавить бег как вариант ускорить темп но оставлять таз все время ниже головы. 10 секунд. Еще девять. Еще восемь. Семь счетов. 6. 5. 4. Три. Два. Отдыхаем. Колени согнуть таз на пятки. Возвращаемся в исходную позицию. Ну что, последнее упражнение на сегодня. Мы с вами опускаемся на бедро. Нам нужно сейчас опуститься на предплечье. Согните локоть. Опуститесь на бедро. Ваша задача вырубить одну линию в параллели с вашим ковриком. То есть ваша линия тела должна быть в параллели с вашим матом. Локоть под плечом. Фиксируем колено. Рука над плечом. Прямая спина. Ваш ориентир – это ваша ладонь. То есть, если она здесь, то вы упали. Либо здесь, да, здесь. Это не то. Вам нужно раскрыться в груди и поработать таким образом. Мы поднимаем еще звездочку, подъем. И держим статику, планку. Дыхание ровное. Таз фиксируйте. Продолжайте дышать, не задерживая дыхание. Глубокий вдох и также выдох. У нас четыре счета, ягодицы в напряжении. Три, два, один отдыхает. Окей. Okay? Для тех, у кого есть вопросы с плечом, плечевым суставом, с локтевым суставом с кистью, ваш вариант лечь на спину и поработать на скручивание. Только вес головы передайте вашим ладоням глубокий вдох и также выдох. Для тех, у кого нет вопросов с плечом, с кистью и с локтем, то работайте также в боковой планке, вариант в статике. Окей? Мы переходим на вторую сторону. Возвращаемся. Исходная позиция в параллели с вашим матом, с колоком. Ложитесь чуть дальше, чтобы вы видели эту линию и выравнивали точки опоры. Это локоть, таз и колено. Раз, два. Вы можете сделать такой вариант, либо подняться полностью на две стопы и зафиксироваться наверху. Два варианта. Выбирается любой удобный для вас. Главное здесь поднять сейчас ногу в верхнюю, зафиксироваться и представить, что мы с вами плывем на спине, где-то в море. Отдыхаем, загораем, получаем удовольствие. Дышим глубже. Еще шесть повторений. Еще пять. Четыре счета. Три, два. Молодцы, отдыхаем. Ху-ху. Ну что, как у вас самочувствие? Еще раз напоминаю, запомните эту вашу энергию и передайте потом в комментариях. Ну и последок. Давайте зададим жару нашим мышцам живота. Мы с вами возвращаемся на спину. Нам понадобится одна гантель. Садитесь на ягодицы. Теперь посмотрите на поясничный отдел позвоночника. Нам нужно сделать небольшое движение тазом внутрь себя. Еще раз. Внутрь. И вперед. Еще раз. Вдох, глубокий выдох. Еще раз. Вдох, глубокий выдох. Есть. Теперь толкните себя чуть назад. Зафиксируйтесь вот в таком положении. Возьмите гантель. Мышцы живота уже находятся сокращение. Возьмите гантель, зафиксируйтесь. Угу. Чтобы я была у вас в экране, мы работаем с стороны в сторону. Угу. Добавляем движение как вариант. Для начала, кто делает в первый раз, представьте, что вы все время переносите с стороны в сторону вашу гантель и касаетесь пола. Угу. Важно здесь, если вдруг тянет поясницу, возвращайтесь на спину, делайте скручивания боковые. Покажу сейчас. Те, кто уверен, продолжайте делать это же движение. И попробуйте еще поднять правую левую ногу вперед. Еще раз. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Три, два, один. Еще пять. Нет? Нет? Видите? Еще четыре. Три, два, один. Отдыхаем. Хорошо. Итак, мы с вами переходим. Мы с вами переходим на стрейч. Немножко потянемся. Давайте сейчас восстановим наше дыхание. Перейдем на ягодицы. Сделаем глубокий вдох. И также выдох. Еще раз вдох. Выдох. Перенесите сейчас ваши колени. Немного вперед. И сделайте скручивание вправо и влево. Позвольте вашим мышцам немного потянуться. Вы раскрываете грудом отдельно. Фиксируете ребра вниз. Глубокий вдох и также выдох. Два повторения. Еще один. Отлично. Поменяйте колени в другую сторону. Вновь. Раскройте ладони в разные стороны. И потянитесь на вдохе в одну сторону, на выдохе в другую. Напоминаю, мы находимся сейчас... В онлайн-спортзале Декатлон проделали крутую просто тренировку на наши мышцы для того, чтобы повысить наш тонус мышечный, получить заряд энергии, бодрости, хорошее настроение. Потяните голову вправо, влево. Вы сейчас очень хорошо поработали, а те, кто просто присоединился только что, вы можете это все проделать потом в записи. Сейчас перейдите. На колени, в позиции опорной ладони колени, сделайте вдох, вытолкните грудь, на выдохе вытянитесь вперед, еще раз вдох, угу. соедините стопы вместе и круглой спиной поднимитесь вверх, надавите на пятку, Сделайте круг плечами назад, отлично, потяните правую пятку к ягодице, ладони раскрыть. Хорошо. Носок на себя. Опуститесь вниз. Мы растягиваем заднюю поверхность бедра. Так вот мы с вами приседали, делали упражнения на эти мышцы. Как раз таки мы сейчас их расслабляем. Хорошо. Еще раз. Выдох. Отлично. Две стопы вместе. Мы сделаем вновь вдох наверх. Выдох. И еще раз вдох. Притягиваем всю нашу усталость. Эмоциональную, физическую взять в ладони и просто выплеснуть в пол со всей энергией. Поехали, выдох. Похлопайте себе громко, чтобы услышали вас, соседи. Давайте пять. У -у -у. Молодцы. Как у вас самочувствие? Как у вас самочувствие, как у вас энергия? Можете поделиться в комментариях. У нас еще есть буквально пару минут. Для того, чтобы обменяться энергией, эмоциями, я вас хочу поблагодарить. Еще раз напомнить, присоединяйтесь к прямым эфирам. Прямые эфиры проходят ежедневно в аккаунте Декатон Россия, в аккаунте, опять же, Декатон России ВКонтакте и также в сохранении на Ютубе. Спасибо, отлично. И это очень круто. Ваши эмоции. Они дарят не только энергию, но и заряд бодрости тренеров в том числе. Поэтому не бойтесь делиться вашими отзывами. Это очень круто, когда мы обмениваемся <связываем> хорошим позитивом. Важно сейчас... Вы можете подписаться на меня в Инстаграме. Пишите в директ, если есть какие-то вопросы. Я всегда открыта к общению по работе. <связываем> Поэтому <связываем> жду ваши вопросы. Мы с вами встречаемся в это воскресенье, также в 4 часа дня по Москве. Поэтому до встречи и готовьте заранее, опять же, резинки, амортизаторы и гантели, коврик, водичку рядом. Тренировка также пройдет в формате 30-40 минут. Поработаем над нижней частью нашего тела с акцентом на ягодицы, ноги и мышцы кора. Поэтому до встречи еще раз в спортзале. В онлайн-спортзале Декатлон. Рада была вас видеть. Спасибо всем. На сегодня это все.